Какие чувства у меня вызывает возраст. Страх, неопределенность. Принимать на работу не ставший, к примеру, там 40 лет. А непонятные перспективы. А я молодо выгляжу. Я свой возраст, наверное, вообще не ощущаю. Весь ужас состоит в том, что с этим столкнется любой человек. И желание что-то изменить. Я думаю, что на истоке эйджизма можно смотреть с каких-то разных позиций. Мы все боимся смерти. И очевидно, что чем старше мы становимся, тем, в общем-то, ближе мы становимся и к смерти тоже. И, в общем-то, этот страх смерти, он в том числе порождает у нас страх старости, старшего возраста. Ну, а то, чего мы боимся, мы то и не любим. Эджиизм это дискриминация людей по возрасту. Он может проявляться в отношениях между людьми, когда, например, кто-то может сказать другому человеку, что он не может что-то делать из-за своего возраста. Если я хочу устроиться на работу и выбрать какую-то профессию, в которой не принято видеть человека старшего возраста, то может появиться начальник, коллега, кто скажет этому человеку, «Слушай, ну, куда ты идешь? Ты же уже старый». Янко у это проектная лаборатория, это команда, которая разрабатывает решения для лучшей жизни людей старшего возраста в России. Наша задача — это борьба с иджизмом, это э, продвижение антиэйджизмской повестки в медиа. Когда я познакомилась с Таней, я впервые вообще услышала про проблемы старшего возраста в России, про то, что есть такое слово иджизм, есть дискриминация по возрасту. Это на самом деле проблема, что люди старшего возраста им трудно устраиваться на работу. Самая основная проблема – это когда человеку по каким-либо причинам приходится искать работу. Все, переступив определенную черту, это практически невозможно. И я на себе это испытал. Я искал работу несколько раз, резюме рассылал, и ходил там на всякие собеседования. И при всех остальных условиях, которые устраивают работодателя, возраст как бы все это перечеркивает. В коллективе снижается в некотором смысле наш статус в рабочем коллективе, нам реже дают возможность учиться, потому что считают, что старшим учиться как-то ну, не положено вроде как. Или, например, нам могут начать говорить, а вот когда вы уже на Я уж не говорю про то, что наши трудовые доходы с возрастом снижаются. Второе направление да, серьезной дискриминации, которая касается именно женщин, то есть здесь целый букет э, созвездия, проблем. Да, с одной стороны, это личная жизнь. Мне 34 года и даже в 30 лет э, я могу в каких-то определенных кругах сталкиваться с эйджизмом, который проявляется в том, что общество считает, что имеет право мне сказать, что в 30 лет я должна быть обязательно матерью или должна быть замужем. С другой стороны, это вообще отношение со своим телом, с внешностью. Ты, например, не можешь выбирать какую-то определенную одежду, потому что это а, не по возрасту, это стыдно надеть, не знаю, короткую кожаную юбку. Это же и наши собственные стереотипы о старшем возрасте. Когда мы, например, не знаю, делаем комплимент невинный, ты молодо выглядишь, да? Не кажется ли нам этот комплимент, ну, иджиским, да? Не кажется ли нам, что хорошо выглядеть можно ну, в разном возрасте? После 40 лет я наконец-таки стала позволять жить для себя. Я а, стала больше практиковать йогу. Я имею то тело, которое вот, мне хочется иметь. Я себе делаю подарки, э, красивые татуировки. Их сейчас не видно, я одета сегодня скромно. Два года назад, мне было тогда 46 лет, я открыла свой стартап. И, безусловно, мне говорили то, что, ну может быть, уже поздновато начинать что-то новое. У меня не было сомнений абсолютно, потому что ну у меня стерты и размыты э, границы понятия моего личного возраста. И На самом деле, чем больше мы сейчас Сейчас проявляемый эйджизм по отношению к нашим близким, по отношению к нашим коллегам, по отношению к окружающим людям, то тем больше у нас будет стереотипов о самих себе с возрастом, тем хуже только потому, что меняется наш возраст. Мы пока молодые, все думаем, что мы молодыми будем вечно. Да? Но приходит какой-то момент, и человек вдруг попадает в этот возраст и ощущает, что на него наваливаются разные проблемы. Это просто наша задача самим формировать вот эту айджизскую повестку, бороться с айджизмом, думать о людях вокруг и стараться ну, как бы измениться изнутри. Если на уровне больших корпораций и бизнеса будет идти тренд на а современнивание старшего возраста, безусловно, будет задавать изменения на уровне каких-то глобальных вещей в мире И мы будем видеть, что это не только внутри нас, а это Маша, Петя, те, кто живут там, не знаю, в соседнем подъезде С кем мы там вместе ходим на работу, они тоже транслируют эту идею То это скоро станет чем-то массовым, общим какой-то идеей, которая, о, была как-то по-другому